Две душка. браконьеров отобрать Света, добавь в этом. А, <свят> <свят> роза. Тебе бы тогда. Еще еще так сел прям на солнце Хрустяшка. <свят> Да. Ну давай я скажу. Снимаем сейчас в бесплатном мини-зоопарке, которые которым животных приносят и лечат. Такой благотворительный. Он Вообще прям... лицом урылся. Да, он прям пьет. Громадина. -а -а. Да им жарко, господи. Сейчас жарко. Знаешь, сейчас бы просто повалиться а, на него, о, как что? на подушку. Это называется ковер из медведской сейчас Тут немножко коровки. Немножко коровки в центре города. Да это не центр, Лиза, города. Да ладно, между... для меня все центр города. Это между двумя районами. У нас районы далеко находятся? Между районами вон. Дере... Деревня заводская. Да, алло! Он ждет нас. Ой, мы на Кузнецкую гору. Потом снова подниматься. Мы же еще на скалы пойдем фоткать. Вот это сразу покажи место, где она Парам-папам. Что? Это вот, Не, давай, давай, давай я немножко Давай ты как этот, ведущий О, Ну а ведущий? Просто, ну, для умничей у вас стоят грёбаные эти ворота везде И это считается каким-то грёбаным памятником Это херня Вот тут Мы стоим на Кузнецкой крепости Виза. ты а? меня показывай Просто вот Вот тут Вон, то, вон то здание, мы еще покажем снизу, там просто вот это здание было полностью разрушено. И были вот гребаные ворота. Взяли, отреставрировали. Теперь настоящий, блин, замок, не знаю, крепость такая. С шикарным видом. Чего в Омске так сделать не могут? Нормально сделать. Просто в центре, даже просто какой-нибудь На крепость. какие деньги у нас ворует? нас тоже воруют, но ну, ничего. Крепость. Не вижу, Кира! Крепость есть. Смотрите, тут даже мусор. На стене в крепости. Мусорка. В Омске идешь по улице, нет мусора. Ни скамеек, ни мусорок. Давай выплескивай все свои эмоции. Да зачем? Показывать. Полей, Будем показывать? Там просто стоят, по-моему, 10 лавочек. Входящий поезд. на Кузнецкий район. Лиза, как тебе место? Очень красиво, просторно, с мусорками, с лавочками. Да, давай так, хоть на фоне. Это не Умск. Это совершенно другой город. Всё. Просто вот Супер киношно. Просто... Вот понимаешь, почему я не, не любил Омск, потому что это гребаная равнина. Потому что у нас есть три горы, на любую залазишь город на ладони. Аккуратный город. Аккуратный город. Аккуратный Кирилл. Да не до ресторана. Вообще офигенно. Красивенько тут все ровненько построено, да. не развалено. Ну. Да не строено. не гребаные ворота, вот вот то что вот вот вот у нас ворота, да? Еще дополнение к воротам. <серкут> у вас у, у вас только вот эта фигня осталась. Вон он проходик вот этот. Ну. А у нас? Ты <серкут> <серкут> это полностью вот так. Да я уже. Или, или типа дойдем. Куда дойдем? Ну до туда. А, мы назад уже пошли? Да. А. Что, это все, что ли? Ну, а ты что-то еще хочешь? Я в музей думал зайти, но он уже закрыт. Можно на ту, на ту... Короче, в Омске есть вот эти арки. Я не помню, как они называются. И вот так они должны выглядеть, а не как они в Омске стоят. Да, тут полная крепость, по сути. Это у вас бедные арочки. Ой, держи меня. Можно сказать, в центре города у нас есть маленький водопад. А это центр города уже стал? Так мы рядом с центром города стоим. А? Мы между двух районов стоим. Трех районов стоим. Между Кузнецкого, Центрального и Центральный район. Сейчас это Новокузнецк. Этот мост построен был непонятно зачем и непонятно чем, но тут прикольно. А я почему-то и кайф. О, он, он кстати может снять тень на скалах. Привет, земляне! Привет, инопланетяне! Я и чебурашка, которая ищет друзей. Мы пришли к вам. Тут еще за замочки, звоночки. Как замочки? Не знаю, это ты знаешь. На видео, на видео. Почти что. Нас три дня нет, просто. Да, да. Мы вернулись с похода, нас нет три дня. Они уже сняли По... и... Поехали Другой, в горы, а асфальт сняли. Новый. Дай мне сказать. Давай. Пока мы поехали в горы, а тут сняли асфальт. Э -э я... Вот как... Как... <звы> <звы> Как вы так быстро дороги делаете? И как много? Мы не Омск. Как так? Мы не Омск? Мы не да. Омск. Нас как? все делают. Еще и работают, нормально так работают. Вообще, как так можно? А? Вот скажи, вот так вот мы спим, Вот так вот мы спим. Не отвечай? Да отвечай, отвечай. Алло. Привет. Я не снимаюсь равно дома а? только, только кино прям я снимаю, я держу в то постельная сцена <свят> а? студенты из Омска, операторы на фестиваль. Нифига себе, как звучит, да? Вообще а да ты чего у него целый сборник вчера мне приехал, мы тут с ней обнимались, будто всю жизнь знакомые Ну я тебе говорю, открываю, а там вот это вот будь собой прикольно. Ну ничего, так интересно. Делают после фильма кадры смешные, где мы жали постоянно mm -hmm. тут до соплей, когда на, на синем и тогда и этот yes. грыз сплю. Сейчас. Ч надо? Ч надо? Ада! -а Котянок. Иди на место, да? Нет. Всё. Он, он все, он спит, он никуда. Что, так, говорите. Куда его забрать? Его да или её. Не-не. Пу, пусть, пусть валяется. Пу, пусть попробует немножко успокоиться. Может вдруг красиво будет лежать на ногах. Ляжь. Вот да? Все вот так. Так. Ча, телефон. Телефон звонит. Я сплю, да. Так я тебе для чего телефон дал-то? Ну, снимает. Посмотри, не... а, а если ты будешь снимать, то ты будешь снимать, кто тут будет написан или нет? Нет, они. Не Папа, позвони мне. А когда позвони. А все нашел. Ну, рядом. Все, снимаем? Да. Давай. Он, он как такой алкоголик, который. Жартка, выпить бы нечего. Да. Элла, давай ты будешь на фестивале у нас. Как самый ленивый код Да нет. Тут, тут проблема, что.. Если копаться в его ленивости, он окажется довольно невинированным. Вообще ни разу не ленивый, да? Вот так. Вот так, что мы сидим. Крестный губ. Насиделся. сиделся. Так. Вот так вот нужно. Господи, зона такая-то. Это прям какая -то. Это духотища какая-то, туда даже есть духотища. Лизка, мамочки, сейчас тоже здорово? Да. Ну вставай, вставай, вставай. вставай. Я что-то как это выяснилось. не так пугает офигеть колесики а -а -а, кира туда взгляни там весь город и я там знаю. и там я все. говорю на крыше мира вот примерно такая Ой -ой -ой. Красота, вот, но... тут, вот тут уже страшно не знаю я наоборот буду успокоить. Парамозик едет, типа. Кира, мы падаем. Мы падаем. Снимай, пока мы Я задом верх... лечу. Мне это страшно. Пока мы на верхней точке снимаем. Офигеть, К... мы на верхней точке. Самая верхняя точка. Мне страшно. А, Тебя крыша Мира дорог... по-моему даже повыше. Слушай, у нас один подъем вверх? Да. Да? Что нам, слезать сейчас? Да. Ну, блин. Зачем мы 100 рублей платили? Да это. За две фоточки? Да. Есть. Итак, мы возле Дворца культуры. И на нем нет рекламы. И ни на чем нет рекламы. Я вот так вот. Даже на тебе нет рекламы. Не-не-не, лист. Реклама Кэнон! У -у -у. Кэнон это лучший случай. после него входишь, ты вообще не понимаешь, где у тебя земля, где небо. Жестко, да? Да. Но, но ты чувствуешь с ним безопасно, потому что тебя прижимает к стенке да. от центребежной силы. Колесо зрения максимум а. не понимаешь что там видишь небо земля небо земля небо земля <свят> но ну, серьезно это один Ты из там самых был уже это мой любимый аттракцион офигеть но в нем нормально в нем даже тошлатвориком не будешь серьезно он смотрится только страшно мы, мы бы даже сейчас туда сходили, если бы рюкзаки без рюкзаков были.